Времена года сменяются Иногда приходит зима, иногда приходит лето и Если у вас всегда будет одна и та же погода, вы почувствуете застой Нужно научиться любить все, что происходит Вот что я называю зрелостью Нужно любить то, что уже есть Незрелость всегда живет вот если бы, или хорошо было бы, но никогда не в есть, а есть реальность. Все, что было бы хорошо, вам только снится. Какой бы ни была реальность, она хороша. Любите ее, радуйтесь ей и расслабьтесь с ней. Если что-то уходит, проститесь. Все меняется. Жизнь течет и меняется Никто не остается прежним Иногда открываются широкие просторы Иногда двигаться некуда То и другое хорошо То и другое дары существования Нужно научиться такой благодарности Которая благодарит за все, что бы ни случилось Просто наслаждайтесь происходящим оно и ничто другое происходит прямо сейчас Завтра, может быть, что-то изменится и будет другое Тогда наслаждайтесь другим завтра, может быть, случится что-то третье Наслаждайтесь третьим Не сравнивайте с прошлым С бесполезными фантазиями о будущем Живите в этот миг Иногда жарко, иногда очень холодно но то и другое необходимо, иначе жизнь исчезнет. Она существует в полярных противоположностях.